Бля, утро. Сандро Утро, бля. Ооо, Марусенька проснулась. Марусенька. А, Виталик проснулся. Виталик поплевал что-то. Так, водичка. Блять, блять, блять, блять. Волки, блять. я я вас тут реально толканчик закипись. Блять, блять, баллы, блять, Вот, и цветочек готов мой. Ух точку родной! Как ты воняешь-то прекрасно, Игорешка! Ну все, Игорех, давай мы тебя куда-нибудь устроим. О, uh -huh. oh. Бабу, бабу, бабу, бабу, бабу, бабу, ты бабу, бабу, ты бабу, бабу, бабу, бабу, бабу, бабу, бабу, бабу, а да говно говной воняет. Хотя, блядь, говной воняет, но... Ну, ну... Ну здорово, хуй тут, блядь. ⁇ п... Ну раз ты вот пришел, то тогда сломал ты, ну и приведи этого. Переведи в порядок мне. Вот... И, и ты блять да переведи, нахуй, порядок. Я пока пойду. Ну, значит, стоп Игорь в этом, блядь, налажен. Ясно. А, вот, а, вот, а как чинить-то? Как чинить? Ну чё, да блять. Да не получается, блять! Я придумал. Ну все, думаю, что он нам радует. Что сделал, то смог. Вот лев вонючий, а я волк, я в цирке не выступаю!